Привет, любители Немиркин психологии! Действительно ли вы инфи? Из всех групп типов личности, две наиболее похожие и ошибочно определяемые – это инфи и инты. Они оба сдержаны, интуитивны, ориентированы на достижение целей и мыслят масштабно. Однако разница заключается в том, как каждый тип личности подходит к миру. Вот шесть признаков того, что вы не относитесь к типу личности инфи. Первый. Вы принимаете решение, используя безличную логику. Если вы обнаружили, что предпочитаете логику и объективность при принятии решений, возможно, вы не инфи. Инфи подходят к миру иначе, чем мыслящие типы, из-за их первичной чувствительности. Инфи более восприимчивы к эмоциональным нюансам и чувствительности. Они склонны принимать во внимание чувства других людей при принятии решений. С другой стороны, типы личности с доминирующими чертами мышления предпочитают анализировать и смотреть на вещи через логику и стремятся понять, как все работает через системы, а не абстрактные понятия. Их обычно привлекают идеи, как исследователей или стратегов. Некоторые типы личности, которые разделяют эту черту — это Инты, ист и ИнФП. Хотя все они интроверты, у них преобладают мыслительные функции. Второе — вы не уклоняетесь от вызова. Приветствуете ли вы критику? Если да, то вы, скорее всего, не инфи. Одна из слабостей инфи заключается в том, что они принимают критику близко к сердцу. Для некоторых инфи конфликты вызывают раздражение. Поскольку инфи чувствительны к эмоциям других людей, Резкие слова легко их обижают, даже если это замечание было сделано вскользь. Номер три. Вы любите быть окруженным людьми. Если вы предпочитаете большое социальное окружение, то, возможно, вы не инфи. Эта черта обычно ассоциируется с экстравертированными типами. Поэтому есть шанс, что вы не инфи. Вы можете быть экстравертом или даже интровертом с вторичными экстравертными чувствами. Одна общая черта инты и инфи — это их нонконформность. Ни один из этих типов личности не принимает социальные нормы просто так. В детстве они могли чувствовать себя обделенными или не вписывающимися в общество. Оба не склонны к светским беседам. Инты склонны прямо заявлять о своем несоответствии, в то время как инфи более осмотрительны, когда речь идет о социальных нормах, которые им не нравятся. Номер четыре. Вас не привлекают гуманитарные профессии. Чувствуете ли вы, что ваша цель в жизни – помогать и содействовать другим? Если нет, то вы, скорее всего, не инфи. Хотя большинство людей, независимо от типа личности, любят заниматься волонтерством и помогать другим. Инфи делают свои жизненные миссии и служения. Как истинные идеалисты, ИНФИ стремятся сделать что-то, что улучшит положение человека. Они хотят помогать другим. Поэтому вполне естественно, что они тяготеют к гуманитарной деятельности. Их тип личности позволяет им блистать в роли активистов или катализаторов социальных перемен. Примерами известных инфи являются Мартин Лютер Кинг-младший, Ганди, Элеонора Рузвельт и Флоренс Найтингейл. Номер пять. Вы любите проверять теории в реальной жизни. Проверяете ли вы свои гипотетические, что если в реальной жизни? Если да, то, возможно, вы не инфи. Возможно, вы относитесь к экстравертному интуитивному типу. Экстравертные интуитивные типы любят исследовать и находить вдохновение в окружающем мире. Они больше сосредоточены на проверке своих идей в реальном времени, чем на предположениях. Номер 6. Вы в ладу с собственными эмоциями и без проблем озвучиваете свои эмоциональные потребности. Легко ли вы открываетесь другим? Если да, то, возможно, вы не инфи. Благодаря своей заботливой натуре инфи часто выступают в роли эмоциональной поддержки для других. Им также свойственна высокая эмпатия. Однако они редко озвучивают свои собственные эмоциональные потребности. К сожалению, они могут впасть в роль угождающих людям и отодвинуть свои потребности на второй план. Зрелые инфи учатся дипломатично защищать свои потребности, одновременно принося пользу другим. Если вам легко открываться другим людям, возможно, вы относитесь к доминирующему экстравертному типу чувств. А вы относитесь к какому-нибудь из этих знаков? Являетесь ли вы инфи? Дайте нам знать в комментариях ниже. Хотя обладание типом личности инфи является желанным, все типы личности имеют свои сильные и слабые стороны. Разнообразие типов личности придает окраску нашему взаимодействию и отношениям.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 Не забудьте нажать кнопку подписаться, чтобы получить больше видео от канала Немиркин. И супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.